Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. 15-й пришел в сознание. Как раз хотел зайти к нему и допросить. Как следует. Ты шутишь? Он и так из-за тебя три дня в отключке провалялся. Это же те красавчики, которые проиграли уно! Да, да, я их под разделал. Эй, Ты че, нарываешься? А чего вы делаете, медпункт что-то? Наши травмы, полученные при игре в Хикунин, Ишу никак не заживают. Травмы? От Кекунин Ишу? Вот, взгляни. Какие мелкие? Сколько это вообще миллиметров? И для этого нужен врач? Киджи заставил нас ходить сюда, пока рано не затянутся. Красивым быстро не станешь. Да уж. Это на неё похоже. Кагуя! В этот раз со вкусом дешевых сладостей. Кагуя, Пойдем на свиданку. Можно к тебе на коленочке? И, кстати... Какого цвета у вас нижнее белье? И какие на вас сегодня трусики? Блин, что ж вы за извращоги-то такие? Не сравнивай И меня, с, меня с, ним. с ним! Сегодня в качестве надзирателя буду я! Иджимитсба! Приветики! Да ну на! Чего ревете? Я только ради вас сюда свою жопку приволок. Торговый центр, кинотеатр и горнолыжные трассы. На кой хрен все это в колонии строить? Для кого? Хочу в кинотеатр? Все это исключительно для персонала. А есть рынки или фирмы? Что за бред? Зачем в тюрьме рынок? Алыжные трассы зачем? Здесь находится третий корпус, а здесь тринадцатый. Между ними полчаса на на рельсе. Поэтому из-за времени на дорогу мне пришлось встать на час раньше. Я даже накраситься толком не успел. Какой кошмар. Если б на моем прекрасном личике остался шрам? На прекрасном лице? Да вы здесь все выглядите на 9 баллов. 10 баллов. 2 балла. Эй, а почему у меня только два балла? Это я еще пару лишних баллов тебе накинул. Будь благодарнее. А себя на сколько оцениваешь? Ну, разумеется, на сотню. Так это было два сотни? Да иди ты, петушара крашенная! А у тебя вообще не прическа, а сыр-косичка. Не гони на сыр с пивом самое то. Че? Можешь еще про тортики пошутишь? Если я как-то могу помочь, прошу, дайте знать. Сдохни, мразь смазливая. Не смей появляться со мной в одном кадре. Ты уже разобрался со вчерашними бумагами и теперь выполняешь работу за другие отделы? Братец, ты у нас и впрямь трудоголик. Этот говнюк Хаджиме точно что-то скрывает про тринадцатый корпус. Вы хули спите? <плёк> Успокойтесь, надзиратель Гоку. Помолчи! Уже давно подъем объявили, они еще спят! Идиот! Доброе утречка! Настало время зарядки! Опа, их здесь нет. Ладно, я тогда пойду. Стой, стой, стой, стой, не спеши. Чтобы заключенных и не было в камере? Это ведь невозможно. Давайте тренироваться до заката! Дух истиного японца не сокрушим! Как они бесят. Утро едва наступило. Кстати, хотел спросить вас о состоянии здоровья Джуга. А, ну это... У него идиопатический синдром сырых устричных клеток. И он пока не поправился. Какая серьезная болезнь! Врач сделал все, что можно, но он. Неужели Джуга мертв? Какая ужасная потеря! Искренне соболезная. Давайте сегодня просто помянем Джуга. На что-то нас покинул! О ну, если так, тогда извините. Как грустно. Эй, вы чё, поверили им? Черт, должен же быть способ откосить от зарядки. Блин, где же мать его Джуга, когда он так нужен? Ну, ничего не поделать. Но без него мы не сможем тихо съ... Вы это о чем? Съеб... Съ... съесть кастрюлю баланды! Жрать охота! Нельзя. Забирай их, Ямато. Есть! Отпусти! С такими силами ты станешь отличным солдатом! Это наш Рок, гордость Японии. Я американец! Так, а ну-ка быстро за мной. Ни за что, никуда я не пойду. Я со спортом не дружу. Ты говоришь это с серьезным лицом? А ну марш за мной! Но ну, чего испугался? Наверняка он не знает про болезнь Ника и что ему нужны лекарства. Черт! Если 25-й сейчас выйдет из-под контроля, как на новогоднем турнире, я не хочу писать объяснительную, пока заменяю Хаджиме. Да. До встречи, Рок. сегодня уже съел свои таблетки. Он не может использовать этот свой цыгун. Нахер ты это рассказал? Пошел ты, я не буду один там шопорвать. Хотел меня одурачить, а ты смелый пацан. Я вас уму-разума в миг научу. Готовьтесь, козлы. Уже потихоньку светает. Я же говорил, что утро едва наступило. Господи, какой же ты все-таки пустоголовый. Ты не заметил даже кое-что более важное. Прям самому не верится. В смысле? кое что более важное. Ну ты и дебил. А теперь понял? Черт! Как ты можешь быть таким безразличным? Понятно. Это меня даже немножко бесит. Даже если тебе нужно найти того мужчину или снять оковы, сбежать я тебе все равно не позволю. Вам заключенным нужно вести себя тихо и сидеть в клетке. Я помогу тебе найти его. Нет, Хаджиме! Что? Что-то против имеешь? И курить. Тут Курить нельзя. Я полный кретин, и как загладить свою вину перед вами, я, я не знаю. Но знаете, я никогда больше не направлю свои клинки на вас. Прошу, давайте с сегодняшнего дня начнем все сначала. Мне только остается, что склонить перед вами голову. Простите меня. Слушай, Уно. Да? Неужели? Наверное, это. Извини, не, не по-японски. Ваша ж мать. но ну и мерзость! Ты иди-ты. А ты сентиментальнее, чем я думал, Джуга. Да, вытря свои слезки. Спасибо! Фу, блять, это ж половая тряпка! что не хмурьте, личика. Улыбайтесь, улыбайтесь. Улыбаться? Видимо, она на нервах из-за того, что не видела его три дня. Придумал. Давай. Чего? зайка. Мне немного стыдно, что я так поздно написал отчет о поправке 15 -го. Прошу простить! Вот отчет о пятнадцатом. м Спасибо, что пришел, Хеджимес Угароку. Я тебя ждала. Ну все, мне пизда. Вот мой отчет. Всего вам доброго.